И всем привет, дорогие друзья, с вами Эмизет и Финхак. Сегодня мы будем играть в Clash of Clans на, ай, на моем айпаде e и на айпаде Финхака. E э, моя база Виталия она слева находится экрана, mm -hmm. а база Финхака находится справа экрана, гошек 11, 85 уровень, он более прокачан, так как я начал первый играть. Да, он меня на эту игру подсадил. Э, насколько вы помните, у меня был совершенно другой ник в Clash of Clans, если вы смотрите мой канал. Э, значит, все это случилось из-за того, что был слет аккаунтов. Я проводил обмен аккаунтов, и когда я проверял аккаунт на работоспособность, он поменялся на мой. Как бы мой, моя почта привязалась к тому аккаунту, и аккаунт отдался. Ну, я не знаю, как это объяснить. Но, ну, в общем, все. Теперь у меня этот аккаунт. Он был на шестом он холле, Я его прокачал до восьмого. И, в принципе, все. Давай, Данил, теперь ты расскажи. Что случилось с моим аккаунтом? Да. Ну, если вы знаете, то у нас была группа бесплатный общий аккаунт. И это был мой бесплатный аккаунт. И на нем была привязана база Clash of Clans. Его <coughs> взломали. А вот эту базу мою... Я с нее вышел, и все Я ее не нашел, а эту базу Ну, я пытался найти парню, Которого продать, и нашел парню И намахал его, после этого Он просил меня выйти Я говорю, найди мне базу новую, и он нашел Вот эту базу, и теперь это полностью моя база Ну, в принципе Мы бы хотели рассказать Об недавнем обновлении клановых битв Как вы видите, я вообще Без клана, а Данил э, В топовом клане АК-47 Данил Покажи, зайди, это топовый клан, смотрите, вот Ака-47, да, лесни в самый верх, mm -hmm. лучшие кланы, смотрите, ищем, ищем, ищем, ищем, вот, сейчас, вот он, Ака-47, Рашид, в самый верх лесни, эм, Рашид, вот, ищем Даню, ищем Даню. Вот он, Гошек 11, вот он, Гошек 11. Да, 82, кто-либо мне сказали набрать 500, и я получу Элдора. Ну, в принципе, я тоже хочу добиться этого клана, я думаю, это случится в скором времени. Клановые битвы это вообще полностью бесполезная вещь. Я вам скажу, если вы победили, если ваш клан умеет побеждать, тогда, только тогда нужно в них участвовать. Если нет, вы просто это бесполезная трата. Вот насколько видите, в основном были проигрыши у Данила. Последняя только война была победной. И кто сейчас проигрывает? <coughs> Прикол в том, что за каждого человека дают определенный бонус, бонус за победу, если за одну звезду нет. могут да. дать. Ну, вот, Смотреть. Видите, Особенно больше. хорошо, если у кого-то выставлен их, и он какой-нибудь, например, ну как у них первый человек. Например, выбить какому-нибудь нубку с седьмым ТХ, одну звезду и получить такой бонус, это нереально. Кстати, все заработанные слизь и деньги идут в крепость клана. Ну, клан, в крепости клана можно собирать это, вы нажимаете на него и нажимаете и на собрать. клавишу «собрать». да вот, А, кстати, мы еще хотели рассказать об русском языке. Нет. Русский язык был введен в последнем обновлении. Это очень интересный шрифт, по моему мнению. Вот. Он стал более толще. Да, он более толще стал, что очень удовлетворило игроков. Насколько вы видите, вот толстый шрифт. Но в написании текста он все равно остался маленьким. Он остался узеньким. Но все же это не, меня, не меняет смысла игры. Русским стало легче играть. Мне бы еще хотелось, я, по-моему этого не добавили, мне бы хотелось, чтобы добавили русский флаг, поскольку мы патриоты своей родины и тоже бы хотели, чтобы наш флаг был в Клашу-Клэнсе. Посмотри на мой экран. Как? Когда? Я читер! Так у меня... У тебя тоже есть? Да? Да. Вот он стоит уже. Ох ты, я и не заметил Какой ты нуб Да, ей богу, ребята, я и не замечал Ох, ох, ох, ох Ну я помню просто когда-то игрок просил Писал в комментарии официальной группы Классов класс Добавьте, пожалуйста, украинский флаг Уж очень его не хватает И потом я подумал, наверное, и русского нет, раз он просит украинский Но теперь я вижу, что он есть Как понять, что вы участвуете в войне? да как вот по... многие спрашивают вот если у вас такие вот оранжевые видите как вот этих два мяча всех? да если вот такой как у меня вы видите и там внизу красная полосочка Это значит, значит вы должны подождать некоторое время чтобы нападать вот, начать видите. новую майну также вы можете зайти в свои трофеи нет не моя лига а, профиль игрока да профиль игрока где он у меня а, вот, профиль игрока Начать войну, новую май, войну Можно через 11 часов Значит, вы вышли в клане, в котором была война Да И пока война там не закончится э, Вы не сможете нападать Да Так, ну в принципе, ничего особого. Кстати, еще можно делать перестановки Для войны, и не именно вот для ну, войны это было известно В написании Входящих да, вы, со сообщениях Если вы Тут читали Тут было все написано <къем> Ну, что мы вам хотим сказать? Хотя нет, мы вам покажем своих воинов. Воины, может кому-то будет интересно, какие у нас воины. Дэ, так, сначала я зайду в лабораторию. Так, у меня варвары на пятом уровне, лучницы на пятом уровне, гоблины на четвертом уровне, гиганты на пятом уровне, э, бомберы на четвертом уровне шары на втором так как я ими не пользуюсь маги на пятом уровне э -э -э хилка у нас на третьем уровне дракон на втором уровне молниеносное зелье на четвертом уровне зелье лечения на четвертом уровне зелье мощи на третьем уровне миньон на первом и человек на свине на Никакого. на первом ну как там его называют? Его называют... Ну, Сейчас мы его... По старинке щас... его называли хогами. Хо хограйтерс, да. да. Всадник на кабане. Щ щас... Да, всадник на кабане. Да не покажи своих воинов, какие они у тебя. Вот. Так. Насколько я вижу, все почти то же самое, что у меня. Только лучницы... И Гигант. гиганты на шестом уровне, а в основном... Ну и только шары. На Зелье, смотри, на... Зелье усиления mm -hmm. на четвертом. Mm -hmm. Ну да. Минины mm -hmm. на втором, и Хоги тоже на втором. Я, кстати, копил, потом решил улучшить Арчер-Королеву. Вот она, кстати. Еще я вот улучшаю сейчас до Голема казарма. Дарт. Темная. Темную Казарму. Мы просто не привыкли после английского языка ко всем названиям еще. Называем все по-старому. Ну, в принципе, все. С вами был Эмайзит и Финхак. Подписывайтесь. Ставьте, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.